сорт томата синий пиц вот такие вот кисточки с небольшими плодами это среднеспелый сорт высокорослый до метра 80 плоды по мере созревания от фиолетовых становятся темно-коричневыми и при полном созревании становятся ярко-красными вот чем мне нравится этот сорт, он очень урожайный, устойчив к заболеваниям. Вообще всегда, всегда, всегда, каждый год дает очень хорошие результаты по урожайности этот сорт. Созревает сорт, начинает созревание с нижних кистей и завязывает, завязывает, завязывает плоды. Нужно ограничивать точку роста. Вести этот сорт лучше в 2-3 стебля. Потому что очень раскидистый. Ну, чтобы не загущать вкус, лучше в три стебля. Плоды у сорта синий пиц. Вот такие вот небольшие, красивые, с фиолетовыми плечиками. А с этой стороны красные. И при полном созревании они становятся красные. Небольшие по весу. Вот один помидорчик. 22 грамма. Отлично подойдет для цельноплодного консервирования. Даже можно поллитровые баночки небольшими емкостями консервировать. Будет очень красиво смотреться. Сейчас посмотрим на этот сорт в разрезе. Вот такой вот сочный. Можно употреблять и в свежем виде, замечательный на вкус, очень сладкий сорт. И также для консервирования. Для всех любителей томатов черри я очень рекомендую этот замечательнейший сорт.